Почему многим женщинам слово «нет» так трудно сказать? Почему многим женщинам хочется быть удобной? Здравствуйте, я Надежда Новосельская, я психолог коуч и сегодня поговорим о том, кто такая женщина, которая удобная, ей трудно сказать слово «нет». Я занимаюсь психологией, практической психологией уже более 20 лет в своей жизни. И хоть очень хорошо понимаю, сама это прошла, откуда идут эти удобства или неудобства быть удобной или неудобной. Папы с мамой приучали нас, девочек, в основном, я не говорю, что все, редко кому везет родиться в семье адекватных родителей. Большинство из родителей такие, какие они есть, и нам с вами приходится самим себя делать. Угу. Так вот, в детстве большинство родителей, большинство родителей хотят, чтобы дети были удобные. Ворами домой приходили, слушались, вы их стро... мы им строим, в рамочки загоняем, да? И нам удобно, когда они не лезут в лужу. Нам удобно, когда они послушно выполняют то, что мы им говорим, родители. И с детства приучается ребенок быть вот таким удобным. Потому что когда он не послушается, девочка в частности, да и мальчик тоже, то тогда любви родителей вы будете лишены. Я тебя вот за это, а ты за это вот поставишь, станешь в угол, а ты вот и так далее, и так далее. Поэтому женщина, которая удобная другим, это служанка, которая не умеет говорить нет, это служанка. На семидневном интенсиве 23 ноября он так и называется "Служанки в королеву". Мы будем разбирать, откуда эти программы, почему девочке, женщине неудобно сказать нет. Потому что, когда она скажет нет, в ее программе вылезет то, что она будет лишена внимания. И когда она выходит замуж за первого встречного, или даже не за первого, но легко она отдается, Легко она соглашается на те условия, которые говорит ей мужчина, значит, эта девушка, служанка, и она ценит себя на две копейки. Потому что в каждого из нас есть эта ценность, и эту ценность нам дают родители. Если они не дали, ну, не знали, не умели, наша с вами задача научиться в себе эту ценность вернуть. Поэтому, когда в реальной жизни девочка или мальчик, мужчина или женщина, легко соглашаются э, и говорят, делают то, что их просят, при этом они это не знают, но они это делают. Это говорит о том, что в, в их сознании, в их бессознательном, не заложено быть «я» и «уметь», выстроить свои границы и отказать почему женщина соглашается красивая, умная, образованная как куколка молодая, там, чуть постарше там, 25, 30, 40, 50 почему соглашаются на дешевые уловки мужчин потому что в ее бессознательном лежит, что если он лапшу вешает, привет если он лапшу вешает про какие-то слова красивые говорит, да, там, что-то обещает. Тут вот в душе у многих трогает, я этого хочу, потому что я этого не имела. То есть недолюбленность ребенка. Мальчиком, папой или мамой не дано ребенку э, той любви, которая девушка пытается, или женщина пытается взять у парня, у мужчины, вот ту так называемую любовь. Они соглашаются на то, чтобы платить за себя в ресторане. Причем многие скажут, кто из Европы там типа на равных все типа по-партнерски. Конечно, как вы себя поставите, так и будет, как вы себя цените, так и будет. Кто-то скажет, а что тут такого? Но мы на равных, да, на равных надо платить, и по-всякому. Здесь нужно по, по ситуации смотреть. Но изначально женщина соглашается на то, что она вымаливает любовь у мужчины, потому что она не знает своих личных границ, и слово «нет» для нее означает «я и это потеряю». И поэтому мужчины, которые не воспитаны в духе созидателя, добытчика, крепкого целеустремленного, настоящего мужчины, который, которому дали такое воспитание, что нужно заботиться о семье, о, жен, о женщине. Они и будут искать такую женщину, которая дефицит у нее внимания, любви. И она ведется, давай получить свое, и ведется на вот такие отношения, где может привести свой дом. Свое, свое арендованное жилье. Потому что у мужчины нет этого. Но ведь этим самым мы и портим мужчин. Мы делаем из них деградантов. Потому что женщине важно иметь свои границы, уважать себя, ценить себя. И мужчине помогать стать тем, которым он хочет быть. Ну, если, конечно, он хочет, потому что некоторые... И близко даже, и никак он не хочет быть тем мужчиной, который зарабатывает, строит карьеру, строит дом, несет в дом, заботится о семье, о детях. Его женщина счастливая, она расслабленная, она кайфовая, она получает удовольствие от того, что она просто женщина, и у них секс прекрасный, и у них она благодарит его, она молится на него. Добрый вечер кто подсоединяется. Поэтому, когда вы соглашаетесь на длительные отношения и при этом ждете, что он на вас женится, да забудьте вы, ради Бога, ему так удобно. А вы согласились и не сказали «нет» вовремя, и не поставили свои границы, потому что побоялись, что и такого не будет, потому что самооценка «ноль». И одна десятая в лучшем случае. И я как психотерапевт, человек, который работает уже более 20 лет в психотерапии, разбираюсь с людскими проблемами и душами. Конечно же, я не всегда такой была умной и сама кучу наделала ошибок в своей жизни. Но сейчас, благодаря вам в том числе, потому что работая с вами, знаете, как учительница в школе, даже я понимаю, вы все никак, да? Так вот, проводя вот разного рода тренинги и консультации. Мне приходится делать, учиться тому, чего я, например, не знала раньше. Я иду тоже к психологам, психотерапевтам, я ковыряюсь, я читаю книжки, я, я ищу. А сейчас мне уже искать не надо, потому что люди приходят каждый день, это новая открытая книга. Так вот, когда женщина соглашается на любовь мужчины, неважно в какой стране она живет, забудьте о том, что. Египтяне там бедные или жадные, ничего подобного, там тоже есть разные. Забудьте о том, что в Европе там только партнерские отношения. Да, но ну вы продумайте, проговорите эти партнерские отношения. Но если вы соглашаетесь на те условия, которые вам не нравятся, в надежде, в таком глубокой-глубокой надежде, что он даст вам статус жены, что он принесет вам в дом, будет дарить подарки, авось потом. Нет. Потому что все начинается с начала. И вот это нет, сказать нет. Как сказать его красиво? Как договориться на берегу? Как сразу распознать, кто он или она? Вот это нужно учиться, потому что... Спасибо большое за ваши ф... смайлики, за ваши сердечки. Так вот, этому надо учиться, потому что взрослые... Зрелый человек, а не инфантильный ребенок, который остался с этой болью, договориться на берегу. Конечно, только как? Этому надо учиться, конечно, тактично. Не то, что он будет вот так, по-моему. Здесь где-то нужна твердость, где-то нужна деликатность, где-то нужна дипломатия. Потому что... Спасибо большое, Наталочка. Угу. Потому что когда вы женщина... От вас исходит вот эта внутренняя сила, гибкость, мудрость, сексуальность. Понимаете? И как вы скажете? Пошлете его грубо, матюками или деликатно ответите. Даже расставаясь, женщине важно закрыть отношения с французским шлейфом. Потому что следующие отношения будут на основе того, что вы в вашем теле в виде эмоций осталось от предыдущих. Это называется «закрыть предыдущую дверь, чтобы новая открылась». И все эти вопросы мы будем разбирать на семидневном интенсиве. Ссылочка под этим видео или в шапке профиля, там, где вы будете слушать это видео. Поэтому тот, кто не умеет говорить «нет», та женщина, которая соглашается идти сразу в постель, при этом она на перспективу хочет выйти замуж, а даже если не хочешь выйти замуж за этого мужчину, просто тебе хочется отношений сексуальных, это нормально. Мы живые люди, живем в двадцать первом столетии. Но ты соглашаешься на мак, на минимум, ты продаешь себя как дешевая. Вы поняли, да? Поэтому каких мужчин мы выбираем, как мы их портим этих мужчин, соглашаясь на малое, понимаете? Когда женщина рожает ребенка, мальчика или девочку, как правило, мы же не осознаем, что, для чего мы рожаем. Чтобы стакан воды на старости принес. Или приносил нам милостыню, которая там бегают по... Ну, вы понимаете, о чем я, да? Я не говорю об этих родителях. Я говорю о тех родителях, которые рожают своих детей и а, заранее представляют себе, как они будут счастливы. Но при этом они не знают, что закладывая вот эти «нет» ограничения, не давая любви и внимания детям, дети вырастают ущербными, с маленьким «я», с маленьким ну, обнулением вообще «я» как такового. И тогда мы удивляемся, почему э, столько насилия. Психопаты, которые не получили любви и признания от своих родителей, они... Идут и насилуют, психически насилуют, грубо насилуют словами, физически насилуют, воруют, убивают. Это люди с болью. И этих людей выпустили родители. Понимаете? Поэтому все идет от женщины. Женщина выбирает, самка выбирает. И если эта самка в 21 веке образована, имеет кучу образований, красивая, обалденная женщина, и при этом у нее нет своей простройки «я», своей личностного «я», своей королевской подачи, стати, какую она будет давать, какой она будет пример давать своим детям. Если она ходит по дому полуголая, трусит телесами, ну, толстая она, ну, есть такое, люди толстые, полные, я не знаю, не занимаются собой. Если эта женщина ругается, Ругает мир, ругает, обсуждает других людей. На мужа повышает голос, а на мужчину унижает. И она детям дает пример, что это нормальная мама, так должно быть. И многие говорят, да у меня все хорошо с родителями, у меня хорошие родители, и дали мне хорошее образование, а у меня вот все мне дали. Ну, правильно, дали, и они делают то, что могут. Но... Человеческая сущность, она не помнит, мозг не помнит. Все это падает на бессознательное, в тело. И когда начинаешь разбираться, почему ты не хочешь, почему у тебя не получается с мужчинами. Или у мужчин спрашиваешь, почему у тебя не получается с женщинами. У, у, же, у мужчин же -то, то же самое, понимаете? У мужчин то же самое, только у них по-другому воспринимается. У них другая, немножко психология, другой подход. А у них такие же психотравмы. Папа унижал, не давал там... Движение, развитие, самостоятельности. И потом он сидит у папы, в его доме живет или в его квартире. Папа продолжает его третировать, уже старый, пожилой. И тут получается, ты папу и поддерживать как бы должен, и папа все равно на тебя давлеет. И так далее, и так далее. Поэтому в детстве, когда мы начинаем воспитывать своих детей, важную задачу родителей, важная задача родителей – воспитать них я. Я, который выстраивает свои границы, который ценит себя и верит себе, не ковыряется по кошелькам, не лазит по телефонам, не проверяет, да? не ревнует, потому что человек, когда ревнует, это комплекс неполноценности. Это значит, я такой плохой, и вот, вот мне там лучшую предпочтет она там или он. Это все ущербность. Поэтому, как это... Как это сделать? Без непосредственно, так, чтобы свое я поднять до уровня, который вам будет приносить другие результаты. В отношениях, в ваших продажах, в ваших да, новых отношениях. Старые закрыть надо. И это все работа с собой. Психология сегодня как никогда важна. Особенно в период вот такого вот перестройки и кризиса с пандемией, которую накрутили, там придумали. Есть это заболевание, есть этот, есть этот вирус, и ничего в этом нового нет. Просто из этого любого, что происходит, те, кому выгодно, делают свои деньги и так далее. А люди на это ведутся. Ну, сейчас я не об этом. Любой кризис, особенно внешний, он поджимает внутренний человеческий кризис. И люди становятся им страшно, они, э, я знаю людей, мужского пола, мужчины, которые покончили с собой, потому что не знают, что делать. Потому что вот этот кризис, он, там, кредиты, бизнесы э, в ней выпрыгивают из окна и так далее. Поэтому у каждого из нас есть какие-то скелеты в шкафу, есть какой-то страх. И его надо решать, и желательно ходить специалистам специалистом, решать эти вопросы. Не думать, что это само рассосется. И все это начинается с я маленькая это я которая скажет да а у душа кричит нет нет нет да да а в теле там отвечают да хоть такой ну, хоть, хоть какой-нибудь будет понимаете и вот эти всякие психологические тренинги сегодня слава богу они есть и есть возможность учиться развиваться и становиться более уверенным человеком вот это свое я восстанавливать потому что паразиты в душе так же как паразиты в виде клестов, скорей и всякого всякого у нас в организме есть вы знаете я вам как психофизиолог это говорю да и вы все знаете все сегодня умные мы живем с бактериями мы живем с паразитами и, и должен быть баланс если баланс вот этих патогенных микробов нарушен то тогда мы начинаем болеть, правильно? И мы время от времени гоняем этих паразитов. Ну, кто гоняет? Официальные есть таблетки, травяные там всякие, да? А вот паразиты, которые сидят в теле глубоко, в душе, это наши установки, это наши психотравмы, это та боль, которая мешает построить здоровые отношения. И вы соглашаетесь на лишь бы что, потому что, ну, пусть хоть так. Но вы этого не осознаете. Поэтому женщина-служанка и женщина-королева, это та, которая или соглашается на малое, встречает деспотов, манипуляторов, и потом кричит на восьми, что все сволочи, все фашисты! Вот там я говорила недавно, вела эфир, как женщина мне написала, на почту. Другая написала в фейсбуке о том, что вот вы мужчин хвалите, как будто бы там это 20, как будто это 15 век. что я никого не хвалю? Я учу вас, как учусь сама, выстраивать здоровые отношения и искать я. свое я. Вот такое крепкое я. А потом, когда вы крепко установились, потом вы гибко Общаетесь с другими для того, чтобы выстроить здоровые, гармоничные, теплые отношения. И чтобы никто вам не посмел намекнуть, упрекнуть, ревновать и так далее. Потому что вы сразу выстраиваете так свои отношения, что детям, например, муж вас уважает. На работе легко у вас заключается договора, потому что вы женщина-королева. Ну и, конечно же, вы влияете на мужчин по-другому. Потому что, повторяю еще раз, женщина жизнь дает, и она же ее и забирает. К сожалению, от женщины зависит больше, чем от мужчины. Мне об этом, конечно, говорить не очень приятно, потому что я женщина, больше ответственности на нас. Но это красивая ответственность. Быть гибкой, сексуальной, управлять собой, своими эмоциями. Это же просто кайф быть женщиной, которая управляет собой и управляет реальностью вокруг себя. Чтобы диригировать полномочия на мужа, на детей, а не собой тащить. Чтобы иметь свое время, свои границы. Чтобы с вами считались. Чтобы вам легко... Было везде. Потому что женщина часто идет в бизнес. Э, по себе знаю, как это бывает. Бывает, что вот так себя тюн-тюн-тюн тормозишь, потому что не всегда включается гибкость, мягкость и женственность. Иногда включается такой амазонский характер, да, мужское, мужское начало, и чуть трудно переключиться. Так вот, вот эти вот энергии сбалансировать и держаться в той форме, которая главное, главенствующая. Я женщина, я королева. И я меняю мир вокруг себя, отвечаю на любые выпады спокойно, зная какие-то практики, какие-то технологии. Вот это мы все будем делать на семидневном практикуме тренинге. Если кто-то из вас сейчас думает, что просто пойдете просто послушать, нет. Он хоть и стоит, недорого, дорого этот тренинг. Совсем условные деньги. Ну, кроме одного, там один есть очень серьезный пакет для тех, кто действительно уже устал наблюдать за этим миром и хочет уже реально здоровых отношений вдвоем счастливых, и счастливых, и прежде всего с собой отношений. Так вот, хоть он и недорогой этот интенсив, условно платный, но вы будете делать практики, вам, во-первых, будет интересно, вы просто будете кайфовать, ну а те, кто не будут делать, вы просто будете, простите, изгоняться из этого тренинга, даже если вы заплатите деньги, пусть небольшие. Почему? Потому что моя цель – это ваши результаты. Я вот такая, бываю мягкая, и пушистая женственная, а бываю такая жесткая, как тренер, потому что я знаю, чего я хочу. А хочу его вот чего. Я хочу, чтобы большее количество женщин ощущали свою внутреннюю силу, свою кайфовую, свое «я». Я хочу, чтобы большее количество женщин влияли на этот мир своей мудростью и женственностью. Я хочу, чтобы большее количество женщин молодых и постарше давали передавали по ДНК вот эту природу «Я». Потому что вы сами видите, что происходит в мире. Чем больше есть возможностей, тем больше есть антивозможностей, которые загружат, запрещают получать эти честные знания. Страхи вселяются. Информационно-психологические операции, которые работают, и люди просто тают в этой информации не знают, кого слушать. И когда у вас будет свое «Я», своя цель, вы будете задавать себе вопрос, а как эта информация помогает мне достичь моей цели. Потому что у каждого из вас после этого тренинга будет четкая своя цель. И встрою я у вас ее на бессознательном уровне. Вы будете делать, потому что будете делать. Вы не будете заставлять себя. Вас будет просто нести на крыльях. Это работа бессознательная. По большому счету, я скажу, умные фразы ⁇ это квантовая психология, которая позволяет менять свою жизнь быстро и на 360 градусов. Поэтому сказать нет женщине, удобно сказать нет, согласиться быть удобной, это значит согласиться на малое. Потому что если она скажет нет, то ее накажут, как в детстве, пальчиком ее. Потому что там сидит какой то паразит, а мы будем эти паразиты искать, будем их мягко, мягко изгонять и вселять туда другие волшебные штуки, которые будут вас просто легко вести по этой жизни. Поэтому, когда женщина говорит "я «да» и не может сказать «нет», при всем при том, что где-то ей не подходит, она соглашается на ущербность свою и на малоценность свою. У нее нет своих границ, и у нее маленькое «я» вообще никакое «я». И это «я» зависит от мнения других, потому что приучили в детстве, неосознанно, без зла, приучили вот так. Поэтому кому повезло родиться в семье адекватных родителей, таких людей мало. Однажды сказал один молодой парень, тренер, мне это понравилось, и я эту фишку зацепила. И сейчас моя задача обучать взрослых женщин, которые имеют детей, имеют отношения с мужчинами или собираются иметь детей и отношения с мужем, научить иметь это собственное «я», иметь внутреннюю силу, вернуть ее и изгнать этих паразитов, которые внутри. И в Фейсбуке, и в Инстаграме есть немножко даже статья такая с практикой про золотую осень и практика, где фокус внимания, там и наша энергия. И про эти паразиты там тоже написано. Ну, а сейчас ваша задача перейти по ссылочке и зайти в тренинг. Но ну, если вы не зайдете в тренинг, это тоже ваш выбор. Значит, у вас все хорошо. А я буду дальше продолжать делиться с вами, насколько смогу, в открытом пространстве. Конечно, в закрытом пространстве вы получите намного больше. И результаты моих учеников вы тоже можете увидеть по ссылочке. Ну и для кого-то, может быть, это будет м -м, принятием решения. А я с вами прощаюсь и говорю вам пока. До свидания. Еще будут эфиры, интересные. И если вам что-то действительно интересное, вы хотите, чтобы я что-то ответила, напишите мне свои вопросы, и я с удовольствием на них отвечу. Скоро будет тоже эфир по ответам на ваши вопросы, потому что есть много вопросов, которые у людей возникают. Они обманывают себя, прикидываются, живут внешними стандартами, которые задает мир, и свое «я» полностью отсутствует. Поэтому, когда женщина говорит «нет», значит, она знает себе цену и знает, что будет, когда она скажет «нет». Когда женщина соглашается на это и не скажет, не скажет «нет», значит, она согласна на малое. Она ценит себя на 3 копейки. Неважно, продаву, продает она какую-то продукцию, свои услуги, или продает она свое время, свое тело. В любом случае, это я. Надежда Новосельская, психолог Коуч, у вас с вами на связи. С радостью буду делиться с вами новыми э, знаниями, дабы они были полезны для вас. Если сегодняшний эфир был для вас полезный, поставьте насколько, сколько. единички вот до 10 было вам полезно про тему «Почему удобная женщина? Трудно сказать нет». Спасибо вам большое. От единички до десяти, тщательно, насколько вам был полезен этот эфир. Будьте благодарны для того, чтобы в вашей жизни приходило намного больше. Ну а мужчины, которые хотят тоже свои вопросы решить, не стесняйтесь. Сильные мира всего, как правило, боятся, стесняются. Вот записались на новых людей, записались на мастер-класс, зарегистрировались. Ну, как-то так тихонечко сидят. Там есть некоторые, записались на консультацию, но что-то стесняются. Так вот, тот, кто готов признать свои ошибки, свои боли, вытащить свои занозы, в этом есть смелость. Или наблюдайте и бойтесь. Дальше.